Мой дорогой муж, хочу открыть тебе одну тайну. Знаешь ли ты, что ровно два года и один день назад я сидела за маленьким столиком в Иерусалиме, пила апельсиновый сок и на клочке бумажки мелким шрифтом писала письмо Богу. Я очень просила Бога послать мне принца, у которого будут волосы черные, как ночь, и глаза цвета неба. Я встретил свою любимую и понял, что это судьба. Спустя некоторое время наша романтическая история началась с красивой свадьбой. Независимо в какой стране вы будете жить, в России или в Израиле, помните, ваша любовь безгранична. Глаза этих двух влюбленных встретились И время остановилось Аплодируйте, приветствуйте Вадим и Маргарита so, yeah. Ну а сейчас, дорогие друзья Позвольте мне с особой гордостью сказать Да в этом мире есть любовь. И сегодня, глядя вот на эту пару, это понимаешь, как никогда. Четыре, три, два, один. над землей. Я буду любить тебя вечно.